Доброе время суток. Дозаписывался я до полной темноты. Нахожусь на пасеке. Пчелы сидят под ноутбуком, на котором стоит камера, и вокруг меня. Хочу выразить свое субъективное мнение о проблематике зимовки с вертикально расположенным изолятором доктор Хмара в зимний период. Из собственного опыта я могу представить следующую результаты наблюдений Показатели расхода кормов в семье с изолятором доктор хмара в полтора раза выше чем в улье без изолятора за пять месяцев безоплютного периода мои пчелы поедали 16 килограммов кормов в без изолятора этот показатель был 10,5-11 килограммов. Второе наблюдение. Критически сложным моментом является перенос и разогрев кормов для зимующей пчелы. В опыте по горизонтальной изоляции за один месяц сила семьи уменьшалась в несколько раз, когда пчелам надо было доставлять корма при температуре ниже плюс 8 градусов. Стремительно падала сила пчелиной семьи. Естественным является расположение кормов над пчелами, над клубом. В этом случае они готовы пережить самые лютые морозы. И если корма доступны, они с успехом способны перезимовать с инородным предметом в огромной до 30 мм шириной улочки с изолятором, как, например, изолятор доктор Хмара. Успешная зимовка у меня была. Если клуб в начале зимы, поздней осенью, когда наступали морозы, температура переходила через ноль. Мне очень понравилось зимовать, когда были неполнометные рамки, обсиженные пчелами, под корпусом с изолятором. Там находилось 5-7 рамок кормов, в целом около 10 килограммов, по килограмму полтора в каждой рамке, Клуб охватывал верхние и нижние корпуса. Был возможен транспорт в любое место. В том числе и главным образом в проблемную улочку с изолятором. В зависимости от времени изоляции количества кормов рядом с изолятором, я наблюдал, что либо в начале декабря, либо в конце декабря, Корма с изолятором заканчивается. Можно такие рамки попросту извлекать из клуба. Это для фанатов пчеловодства, людей готовых быть покусанными при зимнем осмотре. Я извлекал рамку с одной стороны изолятора. Аккуратно отставлял ее, сдвигал рамки назад и резким движением стряхивал не с металла, а именно стряхивал пчелу на центр клуба. Можно пользоваться какими-то холстиками, тряпочками для того, чтобы пчела не просыпалась мимо и потом уже оставшуюся на тряпочке эту пчелу встряхивать еще раз на клуб. В общем-то пчела по сути не теряется и уходит сразу в улочки, благополучно обсиживая корма. При выходе пчел наверх рамок, когда я чувствовал, что пчелам уже не хватает кормов, я с успехом пользовался рамкой, принесенной из дома, теплой. Вот теперь без фанатизма распечатывал ее. Проделывал отверстие в центре кормов этой рамки. На брусочке клал над улочкой с изолятором отверстием Сверху желательно также положить брусочки и накрыть это все. Чем-то теплым, даже если зимовка проходит в разутепленном улье, совсем без холстков, и подушек, заставных досок, такое тоже с успехом проходит. В идеале пчелы выносят рамку за сутки. Съесть они столько кормов не могут за сутки. А еще в большем идеале эти пчелы уходят с этой рамки назад на вертикальные рамки. Из собственных положительных опытов, в общем-то, это все. И хочется немножко порассуждать. Когда мы опытные пчеловоды, у нас много семей, мы обычно при формировании зимнего клуба не особенно заботимся о разделителе Гофмана. Мы не счищаем с них залежи прополиса. В результате у нас в каждой улочке может оказаться раза в полтора больше пчелы и, соответственно, корма закончится раза в полтора быстрее. В свое время пчеловод потратит на приготовление и размещение канди. Наверное, это все. успешные зимовки.